Hey, всем привет, друзья! С вами я Зульфат, и сегодня я наконец-таки поделюсь с вами новой, свежей информацией о нашем любимом мультсериале. После двухнедельного перерыва, кстати, за это время успел выйти аж два новых эпизода Куронека и «Психомедиан». Их мы тоже затронем в этом выпуске, друзья. В общем, новостей действительно много, поэтому присаживайтесь поудобнее. Не забудьте нажать на лайк, ведь как. Как только наберется 1000 лайков, выйдет новый выпуск. Ну и погнали! Во-первых, новую серию мы увидим уже совсем скоро. 12 февраля она будет слита в моем телеграм-канале на русском языке, где кстати вы уже прямо сейчас можете найти ранее упомянутые вышедшие серии, то есть Куранека и Психомедиан, но это так, для тех кто еще не знал, где вообще посмотреть новые серии и где их смотрю даже я. Ну а теперь давайте уже наконец-таки поговорим о том какая именно новая серия нас ожидает. Первая серия, которая, как я и сказал, выйдет 12 февраля, будет носить название Целинь. И эта серия, поверьте мне, будет довольно интересной. И сейчас я вам расскажу почему. Вообще о серии Целинь нам известно уже достаточно давно. Хоть и знаем мы о ней не совсем много информации, но все-таки что-то знаем. Ну, во-первых, мы знаем то, что именно в этой серии мама Маринет, которую зовут Сабин для тех кто не знал, будет впервые полностью. И Маринет, то есть самый Леди Баг, придется сражаться со своей мамой, ну а супер коту, то есть Адриану, со своей тещей. И это уже давно не теория, это просто официальный слив. Несколько месяцев назад мы уже с вами рассматривали данный эпизод, и давайте проведем мини-расследование. Что вообще означает слово Целинь? Целинь – это мифическое существо, известное в китайской и других культурах Восточной Азии, то есть оттуда на минуточку, откуда родом мама Маринет, его, Целиня, иногда включают в перечень четырех благородных животных, наряду с китайским драконом. Кто-то вообще называет Целинья единорогом. В каком-то смысле он и есть китайский единорог. В китайской мифологии Целинь, также известные и в Японии как Кирины, представляют собой восточно существ, которые действительно похожи на единорога и имеют один рог. Вообще, в принципе, Целинь это доброе существо. И лично мне очень интересно, каким именно нам его покажут в этой серии. И какими именно способностями будет обладать сама мама маринет после аккуматизации вообще я думаю что самые ценные кадры и спойлеры мы увидим в новом триллере к данному эпизоду который я обязательно выложу в свой телеграм ну или на канале zulfat bro ссылочка в описании ну а теперь давайте поговорим о довольно разных разносторонних эпизодах которые вышли за эти две недели пока не было роликов на этом канале начну с серии Куронека, как и ожидалось, она была на уровне, и довольно на высоком уровне. Очень интересно, когда и при каких обстоятельствах бродячий код снова появится в новых сериях, а то что он действительно появится, ну или может появиться, можете даже не сомневаться. Я думаю все, кто смотрел эту серию, услышали в конце серии фразу от плага. Плаг сказал о том, что его план действительно сработал как надо, несмотря на то, что Адриан назвал план провальным. Я все же думаю, что в экстренных ситуациях, при напряженных отношениях с Леди Баг, другими словами, когда Леди Баг снова обидит котика, Бродячий Кот явно придет на помощь. И это теперь как второе альтер-эго Адриана, поэтому не сомневайтесь, мы его еще увидим, ну по крайней мере я на это надеюсь. А что насчет вас, вам вообще понравился Бродячий Кот? Насколько я знаю, фан Леди Баг и Супер Кота восприняла нового Суперкота, то есть Бродячего Кота, действительно Тепло, потому что он практически всем понравился, хотя я уверен, найдутся и такие люди, которым он не зашел. Напишите в комментариях свое мнение. А вот что касаемо насчет серии Психомедиан, честно скажу, наблюдая за поведением Маринет при общении с Адрианом именно в этой серии, уровень кринжа, который я словил, был просто максимальным. Я не знаю почему, но вот с этого момента я капец как кринжанул pas passé mon chapeau Ben, il est derrière toi. kee euh... euh... Tout va bien Hé, hey, regarde le chéri, euh, Je veux dire, l'étoile oh. Mais pourquoi t'as fait ça Je suis désolée. J Attends, je... <rire> Блин, честно, я не понимаю, почему сценаристы и создатели мультсериала выставляют Леди Баг, ну то есть саму Маринет, вот в таком вот ключе. Как это она неуклюжая и все такое, я понимаю, что мультсериал максимально пытаются загнать под определенные возрастные рамки, и то, что ведет она себя так, только при виде Адриана, но все равно. Важно помнить и знать о том, что Леди Баг смотрят не только дети. И если они надеются показать нам то, что это как-то смешно выглядит, то это совсем не так. Во-первых, это Выглядит кринжоба, а во-вторых, становится реально жалко Маринет. Кстати, в мультсериал пытаются вернуть Натали. Для тех, кто этого не заметил, в эпизоде Куронекко Натали уже сама передвигается с помощью экзокостюма или экзоскелета, которые прикреплены к ее ногам. Эдриан, ты отразил кафе. Эдриан, Quando é a próxima sessão de fotos? Em três dias. Ele vai se sentir melhor até lá. Ele é um agreste. Возможно, этот момент многие не увидели или не заметили. Так что ждем в новых сериях полноценное возвращение Натали в главной роли. Ну или хотя бы в подглавных ролях. Потому что персонаж действительно интересный и довольно полезный для Бражника, чего только стоят ее синтимонстры, которые называются оптигами, Которые, как я считаю, вообще считаются имбалансными. Потому что с помощью них, как мы помним как раз таки в эпизоде оптигами браж и узнал личности некоторых героев да и вообще мне кажется с помощью как раз таки обтягами можно было бы с легкостью узнать личности или дебаг и, и Суперкота. но так как сериал нужно растянуть сценаристы конечно же делать этого пока что не будут следующим эпизодом после эпизода Целинь выйдет эпизод пенал Team. дата выхода данного эпизода назначена на 26 февраля эпизод получится не менее интересным чем эпизод Куранеко. Кстати, трейлер вы уже можете увидеть на моем втором канале Зульфат Бро. Ссылочка в описании. Ну что, друзья, мои часики говорят мне, что пора заканчивать данный выпуск. Как только под этим выпуском наберется тысяча лайков, я сделаю новый. Все ссылочки на меня находятся в описании. Обязательно залетайте в наш телеграм-канал. Там выходят серии на русском языке. Ну а с вами был я, Зульфат. Еще увидимся. Озаряют мои веки Свет качает реки, надо мной кружит пепел. Двигай телом, двигай в реве. Вс, покажи, как дуд надо. Вот так мой страх, мой враг, не курю затяг. Это был зрик. Так, но стоп, но враг туманду, тум, Бак Ван Кил, Ванто Позорят мои веки. Лунный свет качает.